Уэссе или Нэпп транспортные средства Давайте познакомимся с некоторыми видами транспорта Мы загадаем вам загадки Затем в стихе дадим отгадки Слушайте внимательно Отгадывайте старательно а вы посоревнуетесь со своими братишками и сестренками, мамочками и папочками, бабушками и дедушками, дядюшками и тетюшками. Кто из вас первым сможет отгадать о каком транспортном средстве? Мы говорим в загадке. По морям, по морям, что за транспорт плывет к нам? Вода под ним громко бурлит Если вдруг он загудит Сердце сразу защемит Возвращается скалой Плавно движется вперед Из трубы его столбом Черный дым идет Скажем вместе мы отгадку Конечно, это Пароход! Пароход! Да, Дахера, пароход! Кто отгадал загадку, прежде чем мы сказали правильный ответ? Держите стишок про пароход в подарок. По морям, по морям, пароходик плывет к нам. За штурвалом капитан, наш друг и ученик-краин. Русман в подзорную трубу глядит, нет ли слова вблизи. Он вслух читает куптон, капитан. А штурвал. Дом плывущий по волнам, Все удобства тебе там. Там и парус белоснежный, И каюта, как в отеле, Провизию возьми скорее, И живи там хоть неделю. Давайте время не теряйте, чемоданы забирайте, чтобы отдыхать на яхте! Яхт, яхта, яхт, яхта. А кто из вас хочет прокатиться на яхте? Конечно, я! Давайте послушаем стишок про яхту. По морям, по морям, Юсуф в гости плывет к нам. Из далекого Ташкента, в красивой яхте белой этой, Он везет нам сухофрукты и вкуснейшие конфеты. Ждем -то. Когда же он постучит и вкусняшки нам звучит? Бррр. Бихар – моря, Байдо – белая, Комера – каюта, Широ – парус. Огромное, тяжелое, Важное, суровое, Плавает только по делу, Помогает бизнесменам Реализовывать товар, Через него ведется дружба Между купцами разных стран Догадаться тут нетрудно Это грузовое судно Софина Тюбабоя Торговое судно А вы смогли отгадать загадку? Тогда слушайте стишок Про торговое судно Подарок! По морям да по морям Торговое судно плывет к нам. Управляет кто же им? Это капитан Терим! Он покинул Татарстан, Держит курс он на судан, И в контейнерах везет Пчелиный натуральный мед. Ну а после Судана навестит он египтян. Хасаль нахли, Пчелиный Судан, мусульманская страна в Африке. Павел там дворец плывет, на себе людей везет. подобно колыбели, на себе качает. В один такт с волнами круизный лайнер Софина Тунсия, Софина Тунсия, Круизный лайнер. Смогли отгадать загадку, прежде чем мы сказали правильный ответ. Тогда слушайте стишок про лайнер. По морям, да по морям, по волнующим путям. Лайнер к нам плывет огромный. Сколько он везет людей. Сосчитать попробуй. Глядит в бинокль Исмаиль. Нет ли айсберга вдали? Он надежный капитан. Хадж везет он мусульман. Джабелю Джалид айсберг. Джабелю Джалид айсберг. Муслимун мусульман. Минвор бинокль. Минвор бинокль. Этот красавец не для гонок. Он для семьи прекрасный отдых. Без каюты он без крыши. Зато есть парус, пол и лыжи. Лыжи похожи на бананы. Так сделаны катамараны. Тетянарон. Катамаран Кто из вас катался на катамаране? Давайте выучим стишок про катамаран Помарам, да, Когда-то плыл катамаран Хозяин у него, Арслан Всю семью катал с утра Отдыхать теперь пора по прогулками спокойными Остались все довольными Сахар, хозяин Сабах, утро Истероха, отдых В этой лодке морики. Ходят в шторму вопреки. В океанской глубине могут двигаться вполне. Подводная лодка Гауэса. Подводная лодка Гауэса. Кто хочет стать аквалангистом и находить на дне океана сокровища? Сейчас мы вам прочитаем стишок. Про подводную лодку и водолазов. Где-то там под водой, На глубине очень большой, В темноте морской пучины Плывут отважные мужчины. Они с Дна морского собирают Женчуг ценности, кораллы. Тахир, Самир и Сулейман. Клад затонувший ищу там. Себе, конечно, не берут. За миллионы продают. Мордян, кораллы. Риджаль, мужчины. Кунюзи, сокровища! Он спортивный, очень стильный. Он компактный, скоростной, Гоночный такой, красивый. Держи за руль ты очень сильно, Чтоб не улететь с него. На нем катаются без скуки. И даже выполняют трюки Гидроцикл дорожат На и Гидроцикл Кто на этот раз Отгадал загадку раньше нас Ловите в подарок Стишок про гидроцикл По волнам да по волнам Рассикая пополам Гидро сыком к нам. Да, еще и не один первым едет брата Алим. Вот догнал его Хаким и сравнялся теперь с ним. Как бараздят моря, смотри. Соревнуются они. Мусадоко, соревнования. Науч, волна, унзур, смотри. Летит стрелою по воде. Мотор прикреплен на корме. Пишет без оглядки вперед. Рычит. Не сбавляя ход для любителей крайва находка, конечно. Моторная лодка. Корибун бельмухарик. Моторная лодка. Корибун бельму Херрик. Меньшие яхты крупнее. Лодки. Проворный скорый, быстроходный В каюте может нас прокатить Этот белоснежный катер Заурак Бухари Юнсария Скоростной катер За Бухари Юнсария Скоростной катер а в этот раз кто ответил первым? Давайте послушаем стишок про катер и моторную... Обогнал. Дружба и гонку завершили. Первое место поделили. На берегу потом чай пили. По и гидроплан. Миклад, руль. Миклад, руль. Амлад, волны. Связан крепко он из бревен, без навороченных штуковин. Нет ни весел, ни мотора. По течению плывет. Кто знает, что же это? Это плот. Ромес, плот. ромес. Плод. Кто первый отгадал загадку? Бабушка, дедушка или ты? Тогда прочитаем вам стишок про плод. Парике, парике, Плод плывет на листе. Не сидит на нем никто. Устарел уж он давно. Даже добрый наш бабай На него не залезает Одинокий плод такой. А давай, моя сестренка, На нем прокатимся с тобой. Нарунь, река, меджевис, Меджедав, весло. мечтав весло. Это домик я могу Отыскать на берегу. Он твердый, известковый, Богатый перламутром И формы образцовый. В нем укрытие моллюска, Называется по-русски Ракушка Садафа Ракушка Кто отгадал загадку раньше нас? Слушаем стишок Про ракушки Три хорошие подружки По берегу гуляли Ракушки собирали Морским воздухом дышали а из найденных ракушек Бусики себя собрали Браслеты, ожерелья Морские украшения Можно продать или подарить А можно и самим носить А да, ракушки Халязунь, улитка Халязунь, улитка Асуиро, браслеты, ожерелья. Он очень нужен детворе. Он на дорожках во дворе. Он и на стройке, и на пляже. И он в стекле расплавлен даже. В руки мы берем совок. Копать мы будем им. Песок! Рамли, песок! Рамлин, песок! Мы очень любим играть в песок, а вы? И сейчас мы расскажем стишок про песок! На том же берегу гуляли Адлина и Аляк. А вместе с ними одели три сестренки милые, Как розовые лилии. На мокром песке рисовали Домик-остров, моря пальмы, Зонтик-солнышко-цветы. Ими на свои писали Абелина и Ала, и конечно Адлия Абелина и Ала, и конечно Адлия. Записали и подружек. АЛСУ Аиша Хауэ. АЛСУ хауа. Руль, держи, крути педали и езжай в Дубай. Что за транспорт? Открой нам секрет. Это, конечно, велосипед. Дорога, велосипед. Лейли, Лейла, Илайяли, этих девочек мы знаем. С каждой из них мы играли. В гости их, конечно, ждем. Если вдруг они приедут, угостим мы их тортом. Седлают пусть велосипеды. Приезжают все втроем. Дуюв, гости, банат, девочки, кяка, -кя, тортик. На ногах его резина, а питается бензином. По дороге, как по маслу, скользит без шума, без хлопот. Себе удачно совмещает Скорость, мощность и комфорт Обтекаемые формы Плавное движение на, на таком коне кататься Прямо наслаждение От него глаз не оторвать Кто сможет верно разгадать Спортивный автомобиль. Мальчишки, кто из вас? Вперед дедушке отгадал эту загадку. Ловите стишки про спортивные автомобили. Шамиль поставил под навес свой белоснежный Мерседес. Как смотрится автомобиль прелестно, Под аркою роз чудесный. Домой с собой Шамиль принес Роскошные букеты алых роз Сестренкам бабушке. И маме, иншаллах, он им подарит путевку в халь. на этом элегантном, нежном Мерседесе белоснежном. Мерседес, марка спортивного автомобиля, обед белый. Кинан навес Стал бизнесменом брат Хасан И приобрел себе Нисан Такой шикарный весь блестящий И поражает быстротой Удобный очень дорогой Он друг Хасана настоящий. Стрелой летит по мостовой. Хасан в нем ездит на работу. И отдыхать со всей семьей. Нисан Марка спортивного автомобиля. У Ибрагима Ламборджини. Весь сверкающий, спортивный. Такой изящный, скоростной. В Конкуренции любой Радует Ибрагима Его мощный Ламборджини Он из всех автомобилей Для меня самый любимый Ламборджини Марка дорогущего спортивного автомобиля Без дверей и трехколесный по дорогам так летает, Что ж сердце замирает. В миссри на таких гоняют Шустрые молодые парни. Легкие, бойкие, лихие Такси в Египте заменяют. Так прокатятся ветерком, что долго помнится потом. Это не велосипед, мой друг. Это египетский тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Моторикша или мототакси. Адам ездит на Феррари. Митсубиши у Амрона. Румар на Ауди гоняет. В МВ летит Хусейн. А мы давай тук-тук поймаем. На нем отправимся в бассейн. Этот транспорт не плывет, не летит, не едет. Иметься в доме должен он у всех людей на свете. Любят этот звездолет и взрослые, и дети. На нем каждый отдохнет и отправится в полет. Страну гряз без забот. Путешествовать в нем можно. Хоть всю ночь пролет. Кровать! Фирос, кровать! Кто отгадал эту загадку раньше нас? Послушаем стишок про кровать. Где-то там в девятом доме, по улице Айкад. Две жемчужинки прекрасных в своей ракушке мирно спят. Это лапочки-сестрички. Это Хафса и Хадиджа. Тихо в тон они сопят. Свои мечты во снах глядят. Менем сон. Умнее мечта. а Амонию мечты. Это что за вентилятор? Над землей завис, ребята, И ревет, и тарахтит, Хоть вискриньев, а летит. Халю, вертолет, То и мир вертолет. Рика загудит Большая Ей Два пилота Управляют Друзья Хамза И Муаз Полетать Вас приглашают Кресла мягкие Для вас И путевки Высший класс Ой, я Пилот на хор Сиденья Холиду иду на праздник. Конструктор подарили. Холи вместе с братьями. Конструктор разделили. Много разной техники. Братья снастили. Льодаду Минчану Лектокид металлический конструктор Аид праздник У Адула Холега есть Он с братьями играет вместе Собирают из него много разного всего. Лигу, Лега, Джамиан вместе. На птицу очень он похож. Есть крылья пузика и хвост. Но он железный и без перьев. И не сидит он на деревьях. И за собою в небе след оставляет белый. А управляет им пилот. Что же это? Самолет! По-иро. Самоле самолет. По-иро. Самолет. А вы смогли отгадать загадку раньше нас? Тогда вам в подарок стишок про самолет. عادلة كاملة لطيفة آشية رملة ومدينة حبيبة ابتسام حليمة رقية زينب وصفية أم كل ثمثم بولة وريحانة مالك آمينة ومريم لبيمة شستر وصلامي Мечтаем мы, что вместе с ними мы дружно сядем в самолет. Над облаками в небе синим. Мы в неку совершим полет. И чтобы в Мекке мы остались. Там много долгих лет живя. Инша-аллах. Инша-Аллах, пусть сбудется наша мечта, да примет Аллах наши дуааа. Сколько загадок вы смогли отгадать? Раньше, чем мы назвали отгадку. Напишите нам в комментариях. И какой у вас самый любимый транспорт?